Привет, дорогие друзья, из Солнечной Алании! Привет все! Сегодня воскресенье, и мы решили провести этот прекрасный день вместе с вами. Сегодня в Алании стоит потрясающая погода сегодня 10 мая, и мы приехали в Обу, чтобы встретиться с Эндрю и узнать, как он проводит это все проводило, это все время в изоляции, потому что до сегодняшнего дня людям старше 65 было запрещено выходить из дома. А сегодня 4 часа разрешили. Что хочу вам сказать. В первую очередь, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, где мы вам рассказываем о всем самом интересном и интересном полезном, которое происходит в Алании в Турции о жизни, отдыхе, бизнесе в Турции. Не забывайте ставьте пальчики вверх, комментировать. Ну и, конечно же, в описании ко всем моим видео есть мой WhatsApp. Пишите, буду рада ответить на все ваши вопросы. Конечно же, друзья, многих из вас интересует, как люди проводят свой карантин чем занимаются и сегодня как я уже сказала мы встретились с эндрю давайте послушаем что он скажет и совершенно случайно встретились со знакомой эндрю и андрю из мариной нашей подписчицы поэтому, поэтому давайте послушаем что же они делают на карантине и как проводят свое свободное время сегодня людям старше 65 разрешили выходить на улицу с 11 до трех дня и вот так вот эндрю сидит на лавочке мимо проходили его знакомые и мы стоим общаемся вот так вот на расстоянии Um, during this COVID-19, I'm self-isolating because I have asthma, but thankfully I can still work from home. I'm still teaching my students every day from my computer. I'm doing lots of baking. I've got a new love for gardening. I love gardening on my balcony. Thankfully, my husband and I are making woodwork, so we are made balcony furniture. We've made coffee tables, lanterns. This is how I'm keeping busy, and I hope that everybody keeps safe and healthy. Um, my name is Andrew I live in Alanya for the last eight weeks I have been confined to my house for the reason of the coronavirus it's been difficult but uh, I'm always on my Alanya expat social group page talking to people and explaining what's happening because uh, people don't understand the government uh, posts We try to make sure we give them all the correct information. When I'm not doing that, I'm cooking, I'm putting on five kilos, um, but I've, I've made my balcony look very nice. I'm enjoying my own, um, my own time with me. I didn't have much time for me before, now I, I have time for me. I do a lot of thinking. I've come up with lots of plans for the future. But you can dream, and uh, that's been a benefit of the uh, isolation, I think it's been good. So it's not all bad, we just hope that it's soon gone. The sooner it's gone, the better, then life can return to some sense of normality. Uh, after the, the eight weeks of being kept in home, today, Sunday, we've been allowed to come out, people over 65. We have from 11 o'clock till 3 o'clock in the afternoon. Where we can walk close to home I'm lucky that I live close to the beach so I can have a nice walk some people aren't so lucky it's fairly quiet there's not many people and that is also good because of infection But, uh, it's, it's been nice to have that freedom very nice I'm enjoying it ну а как мы проводим свое свободное время вы уже знаете мы конечно же работаем дома и находимся дома по необходимости выходим на улицу но с завтрашнего дня с понедельника с 11 числа я уже пойду в офис в офисе я не была с 11 марта представляете поэтому обязательно пишите как проводите свой карантин вы как ваше настроение ну а в следующем видео мы расскажем вам поступила кстати Интересно поступил интересный вопрос о том, как живут пенсионеры в Турции, на пенсии, иностранцы. И будет видео по поводу того, что происходит с туристическим сезоном. ну и конечно же самое главное видео по поводу того, насколько можно прожить в Турции в месяц два им, имея или не имея свою квартиру. Это тоже очень интересный вопрос, поэтому обязательно подписывайтесь и в следующих видео мы поговорим с вами об этом. Ну а сейчас давайте все-таки послушаем, чем же занимается Марина и как проводит свое время, оказавшись на карантине в Алании. Здравствуйте! Привет всем! Меня зовут Марина. Я из Финляндии. Приехала 29 февраля в отпуск в Аланию на три месяца. А в результате оказалась вот в такой вот изоляции, которая прошла для меня, в общем-то, безболезненно. Можно сказать, нахожусь в тепле, продукты есть, все прекрасно. Но возникла небольшая проблема. Нет полета в Финляндию до конца мая, а может быть и только в июне. Поэтому я не знаю, как я вернусь на работу. Привет всем коллегам. Все хорошо. Так что, друзья, не бойтесь, приезжайте в отпуск в Аланию. Здесь очень хорошо. Я рекомендую. Марина, расскажите, кем вы работаете в Финляндии, чем занимаетесь и сколько раз вы уже в Алании? Я живу в Финляндии уже 21 год. Работаю так же, как и в России, врачом, но нужно было сдавать экзамены. Это был сложный процесс, но ничего, это все можно было выполнить. Работаю врачом в поликлинике, врач общей практики. То есть вы сначала выучили язык, получается? Ну, потом язык сдавали, можно экзамен. сказать, да. Я когда переехала, я вышла замуж, переехала, я посетила курсы. Но поскольку я из Карелии, наверное, как-то корейский язык не То есть высшее помог. образование вы получили в России? В России, да, в Петрозаводске, я закончила Петрозаводский университет. А когда переехала в Финляндию, сначала ходила на языковые курсы, сдала экзамен по языку, а потом нужно было сдать три экзамена, чтобы подтвердить врачебный диплом и получить диплом врача Финляндии, как бы возможность работать врачом. Работать врачом в Финляндии очень хорошо, мне нравится и достойное вознаграждение, поэтому есть возможность путешествовать. В Алании я уже шестой раз, mm -hmm. мне здесь очень нравится, климат подходит мне, море теплое. По всем параметрам, в общем, свежие фрукты, овощи. Чем И... занимаетесь на в отпускном карантине? Как дни проводите? Вы где остановились? В каком районе? Я остановилась в районе Оба. оба. Да. Мы как раз сейчас в обе находимся. Да, в обе, мне здесь нравится. Прохожу разные практики. Попробовала рисовать правополушарное рисование, изучать через компьютер, практикую язык. Вот хотела посетить тут группу, которая английского. английского, языка. английского а языка. они, кстати, проводят каждый четверг в 2 часа по Зуму. Ну, То есть они я, не я встречаются физически. физически а да. По Zoom, да. Ну во всяком случае, как бы план был такой, что я вот встречусь с вами. Как я рада, что я увидела вас. Вот, совершенно случайно, да. Мы приехали на встречу с Эндрю. Okay. Так а что, Андрей, я да. многих людей через ваши видео узнала, стала с ними в Фейсбуке друзьями и планировала встретиться с ними. К сожалению, это не, не так удалось, да. но во всяком случае я своим отпуском довольна, у меня отличное настроение, я чувствую себя прекрасно, я загорела и я надеюсь, что еще все таки мы успеем поплавать. Будем, будем надеяться, потому что. Кстати, многие пишут, как мы скучаем по морю. Скорее бы все открылось, скорее бы разрешили. А представьте, как скучаем мы, находясь здесь. Нам нельзя. Да, и, да? кстати, многие тоже пишут о том, что мы не понимаем, почему запрещено ходить на, почему запрещено купаться, почему запрещено ходить на пляж, чтобы народ не кучковался на пляже? Если разрешат купаться, вы сами понимаете, что народ быстренько сбежится на пляже и будет там кучковаться. Поэтому Запрещено и ходить на пляже, и, соответственно, из этого вытекает, что Но запрещено смотрю... купаться. С детьми гулять запрещено. Mm -hmm. По этому поводу штрафуют сразу. И очень многие пишут тоже в фейсбуке, мы вышли с детьми погулять, наши... нас оштрафовали. Что делать? Ничего не делать, не ходить. Mm -hmm. Не ходить, потому что вопрос на ношение масок и вопрос штрафов, он не обсуждается. То есть, как бы вы не... Писали, что это бессмысленно, непонятно и так далее. Вот, да. Полицейские Сегодня разрешили Да, контролируем. Усиленный контроль. Да. Сегодня мы приехали на встречу с Эндрю, но встретили также Марину на пляже. И она знает Эндрю через мои видео. И как Марина уже сказала, она хотела... В... поучаствовать в группе английского языка. Сейчас группа английского языка не собирается физически, а занимаются они по Zoom. Как я уже сказала, стоит просто потрясающая летняя погода. Цветут цветы. Все парки до сих пор загорожены. Мы приехали, кстати, в 11. Народу было меньше, а сейчас народу достаточно поприбавилось. Ну, стало больше. Конечно же, запрещено, запрещено заниматься на тренажерах. Здесь тоже все перетянуто. Сегодня разрешено людям старше 65 выходить на улицу, поэтому очень многие вышли и гуляют. Мы сейчас находимся в районе Оба. Здесь у нас вот такая вот прогулочная набережная. Очень много отелей, много зелени. Здесь также есть много пляжных баров, много отельных пляжей. Поэтому, если вы приезжаете в этот район, то можете увидеть, как как эти пляжи сейчас выглядят. Пляжи, конечно же, готовят к сезону. Уже май месяц. Сезон уже давно должен был начаться, но, к сожалению, не начался. Сейчас мы с вами спустимся, конечно же, к морю и насладимся всей вот этой вот красотой, которая у нас здесь есть. Вот вы видите один из пляжных баров. Он, конечно же, закрыт. Никого нет, но мы надеемся, что в ближайшем будущем Алания оживет и будет радовать и нас местных жителей, и туристов. Море сегодня очень красивое, но как и всегда, в Аланье море всегда разное, поэтому давайте спустимся вниз и насладимся этой красотой. Друзья, не буду, не буду долго разглагольствовать, а оставлю вас наедине с морем. Надеюсь, вам это поднимет Настроение и надежда на то, что все вы в скором времени сможете приехать в Аланию. Пойдемте любоваться морем. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы насладились прекрасной погодой, людьми и морем. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте пальчик вверх. Всем всего хорошего, пока-пока! Пока-пока!